Всем привет! Команда «Универньюз» приготовила для тебя самые интересные новости. Зовут меня Анастасия Иванова. Сегодня в эфире. Студенты из Японии будут стажироваться в Казанском университете. Опасны ли пятна на луне? Разбирались ученые КФУ. Кто в Казани пронесет факел огня зимой универсиады 2019? 22 августа президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел совещание по кадрам с участием резидентов особой экономической зоны Алабуга. Участие принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В начале совещания ректор КФУ встретился с резидентом компании Ford Solars Адилем Шириновым, одним из основных резидентов производственной промышленной площадки. А мы продолжаем. На улице Подлужной в Казани состоялась торжественная церемония открытия генконсульства Китайской Народной Республики в Казани. Генеральное консульство в Казани стало шестым консульством, созданным Китаем в России. 22 августа в Казани состоялось официальное открытие Генконсульства Китайской Народной Республики на улице Поддужная. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгад Сафаров, мэр Казани Ильсур Медшин, а также проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. По словам Рустама Миниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению Республики Татарстан в Китай. Республики и китайских партнеров Республики Татарстан. Стоит отметить также то, что Казанский университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научных образовательных проектах сотрудничает с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. На базе Института международных отношений КФУ при содействии руководства Международного совета по распространению китайского языка Китайской Народной Республики 24 апреля 2007 года в посольстве Китая в Российской Федерации было подписано соглашение об открытии на базе университета Университета Института Конфуции. 30 мая 2007 года стоялась торжественная церемония открытия института. Институт Конфуции отвечает потребностям желающих изучать китайский язык во всем мире, помогает людям разных стран узнать больше о культуре и истории Китая. За 11 лет существования Института Конфуции в КФУ курс прошло около тысячи слушателей. Консульство Китайской Народной Республики станет главным в Приволжском консульском округе. То есть будет обслуживать также жители субъектов Приволжского федерального округа. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани стало шестым созданным Китаем в России. Также отметить стоит то, что 2018 и 2019 годы являются годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Диана Шилова, Универньюз. В Казанском федеральном университете для студентов из Японии организована стажировка. Чем занимаются будущие международные специалисты, мы расскажем в нашем сюжете. Студенты Японского университета Канадзавы начали свою стажировку в КФУ. В Казанском вузе они занимаются научно-производственной и научно-исследовательской практикой. Example, so so Японские студенты занимаются в химическом институте, институте физики, институте фундаментальной медицины и биологии и высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ. people 22 августа на стажировку в Казанский федеральный университет приедет новая группа студентов из Канадзавы. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленарда Валитяров, Универньюз. Невооруженным глазом на луне можно увидеть кратеры и целые моря, занимающие одну треть ночного светила. Но откуда они там взялись? Подробности расскажет Аделя Шамилова. Луна – удивительное небесное светило, называемое спутником Земли. Астрономами были замечены на ее поверхности темные участки различного размера. Ученые посчитали их за моря. Так ли это на самом деле? В мировом научном кругу уже разгораются активные дискуссии по данному вопросу. Вот мы сейчас как раз занимаемся этой задачей. У нас вот сейчас коллектив такой из ГАИШа, МГУ, специалисты подключены из ИНОСАНа. То есть как раз какие могли быть вот эти метеоритные тела, а может быть и маленькие астероиды, которые могли в свое время упасть на Луну. Несмотря на свое название, лунные моря не имеют воды. Существует популярное предположение, что это твердая лава гигантского размера, которая загадочным образом происходит из внутренней части Луны. Но ученые Казанского университета выдвинули собственную обоснованную гипотезу, что так называемые лунные моря это следы падений небесных тел. Последняя все-таки вот такая как бы теория, объясняющая происхождение морей, это то, что не вулканическая деятельность на Луне была а то что на луну падали вот эти вот небесные тела. Интересно, когда луна образовалась, то она была до такой степени близко к земле, что когда луна всходила, она практически закрывала весь небосвод. представляете себе такое. Моря и кратеры Луны благодаря современным исследованиям очень подробно нанесены на карту лунной поверхности, которую легко можно найти в научной литературе или в интернете. И все же до сих пор спутник Земли хранит в себе массу тайных загадок, которые еще только предстоит разгадать человеку. Весь мир с нетерпением ждет отправки колонии исследователей к лунам морям, чтобы еще немного приподнять завесу тайны этого удивительного места нашей Солнечной системы. Адель шамилова Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабуге завершился фестиваль школьных учителей. Об итогах фестиваля в нашем следующем сюжете. Итоги насыщенных дней фестиваля школьных учителей были подведены в актовом зале Елабужского института КФУ. Участники выразили благодарность модераторам из разных уголков России и зарубежья. Хотел бы отметить, что с большим энтузиазмом приходят участники фестиваля. Как модератору мне это очень приятно. То есть групповая работа, которая запланирована, Прошла очень успешно. Я стараюсь проводить материалы практического направления, которые участники фестиваля могут применить уже у себя в школе. Интрига в фестивале стало вручение главной награды диплом в номинации ⁇ Самый активный участник фестиваля ⁇ Этот почетный приз получила учитель русского языка и литературы гимназии No22 из города Нижнекамска Динара Котляр. Такой фестиваль для учителей ⁇ это возможности для проявления своих творческих способностей. В принципе, не прилагала особых усилий, просто была сама собой, участвовала в мастер-классах. Ну и... И вот такой результат получился у меня. Не обошлось и без традиционного вручения путевки на следующий фестиваль школьных учителей из рук ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ильсина Тимерова, Сирена Иванова, Денис Епайлов, Универньюз. Грандиозное событие, которое очень ждут и к которому готовится уже сейчас Зимняя универсиада 2019. 20 августа оргкомитета «Стафеты огня Зимней универсиады» 2019 года опубликовал список победителей конкурсов и килоносцев. Кому же из Казани выпал честь пронести символ зимней универсиады, расскажет Анна Глазунова. Пронести факел с огнем зимней универсиады 2019 не только почетно, но и очень ответственно. 20 августа 2018 года был опубликован список победителей конкурсов и килоносцев на официальном сайте студенческих игр. Из Казани было выбрано всего 20 человек, в том числе и министр по делам молодежи Татарстана, выпускник КФУ Дамир Фатахов. В списке счастливчиков оказались студенты, магистранты и выпускники Казанского федерального университета. Это число людей в Казани. Мне меня большая гордость и ответственность, что именно меня выбрали одними из тех людей, кто принесет в огонь универсиады по улицам нашей Казани. Любое студенческое мероприятие для меня важно, а именно студенческое универсиадо – это одно из таких массовых и глобальных мероприятий в 2012 году. Я когда вообще увидел даже заявку, подумал, было бы здорово, потому что я был в киломатном спасете огня универсиады, которая у нас проходила в Казани, а бежал я отрезок, в городе в Менгелешке. Ведущая Универтв и выпускница Казанского университета Гульфия Мутугулина тоже получила приглашение принести символ универсиады по улицам Казани. Эстафета огня Зимней универсиады 2019 начнется 20 сентября. 10 ноября огонь прибудет в Казани за Архангельском. Стар будет дан возле Дворца земледельцев. Финишной точкой станет главное здание Казанского федерального университета. Всего участие примут более 600 факелоносцев из 30 российских городов. В Красноярске пройдет Зимний универсиад догонь прибудет 1 марта 2019 года. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.